Здравствуйте, меня зовут Сергей, в этом уроке я расскажу о пилах для резки мяса Хуракан. Пилы помогают разделать мясные туши, птицу и рыбу. Они подходят для охлажденного и для замороженного мяса. Мясо можно разделить на крупные, средние и мелкие куски. Пила легко справляется с костями, жилыми, хрящами. При этом кости не дробятся, кости не попадают в мякоть, срез получается ровным. Пила легко разбирается для обеззараживания и очистки. Расскажу, как выглядит рабочий процесс. Сначала оператор выбирает толщину нарезки, затем располагает продукт на рабочем столе, потом Талкивает его с помощью толкателя на режущее полотно. Под брендом Huracan выпускаются как ленточные пилы, так и гильотина. Есть три модели ленточных пил Huracan. Их характеристики в данный момент вы видите на экране. Цифра в названии обозначает длину полотна. Максимальная высота отреза у модели HKN SE 2020 28 см, у модели HKN SE 1650 22 см. Толщина нарезки у ленточных пил Huracan от 4 мм до 180 мм. Все три модели пил для мяса имеют электропривод. Теперь расскажу о гильотине. Гильотина состоит из двух стоек и массивного ножа. При помощи рычага с подвижным элементом нож приводится в движение. При использовании гильотины отходы мяса на пропил полностью отсутствуют. Это оборудование имеет механический Привод. У торговой марки «Хуракан» гильотина представлена одной моделью. В этом видео я рассказал про пилы для мяса «Хуракан». Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте комментарии под видео. Меня зовут Сергей, пользуйтесь техникой правильно.